Вкратце, ничего не изменится. Главы по-прежнему будут выходить 1 числа и 15 числа каждого месяца в 12.00 по московскому времени. Это видео я впервые за многое время снял по сценарию. До этого я очень долгое время говорил только экспронтом. Поэтому, если вам вдруг покажется, что я говорю не искренне, то это потому, что я херово читаю текст по бумажке. Ну и по традиции на фоне няшной арты сасочкой. Если переходить к сути, то цифры просто катастрофические. Дело в том, что новая глава фанфика в течение первых суток после публикации, должна собрать минимум 50 ждунов. Это минимальная отметка, после которой можно говорить, что да, фанфик действительно чего-то стоит. Однако, уже два месяца подряд этой цифры не набирается. Прошлая глава собрала 45 ждунов, это 35 ждунов. Цифры катастрофические. Это конец просто. Это фиаско, братаны. Кто-то бы скажет в таком случае, да, это просто летний период, у всех летом статистика падает, но я этим не оправдываюсь. Я прекрасно понимаю, что фанфик уже давно давно скатился, и статистика просила вслед за консервическим падением качества только сейчас. На текущий момент я контент-мейкер, я не считаю, что я имею право себя называть словом «творец», поэтому контент-мейкер. Когда заполистки в одиночестве, меня покинул даже мой бета Кассадор, который действительно очень сильно мне помогал несколько месяцев в редактировании фанфика, за что ему огромное спасибо, и тем не менее он меня оставил. Я пока не удаляю его из бета, в надежде, что он вернется. Но вероятность данного события очень мало. Однако я хочу сказать спасибо тем, кто перед ним меня продолжает читать, писать комментарии, поддерживать. Отдельное спасибо хотелось бы сказать одной девушке под ником Стессу, которая действительно дала мне много полезных советов, действительно хорошо подправила мой фанфик. Огромное из этого спасибо. Ежику в тумане. Хочу сказать отдельное спасибо, который меня по-моему поддерживает везде, где только можно. И хотел бы еще сказать спасибо тому человеку, который уже давно написал мне отзывы. Но тем не менее, хочу сказать спасибо товарищу Корбуту. Его они не несли в себе конструктивной критики или полезных советов, но они были очень душевные и они всегда поднимали мне настроение. Это я давным-давно хотел сказать. Решил, что сейчас неплохо. Я продолжу писать свой фантик. за это можете не беспокоиться. Но теперь у меня будет гораздо меньше мотивации садиться за писательство. И качество, конечно, упадет. Казалось бы, куда ниже оно еще может пасть, но тем не менее. Дело в том, что мне действительно очень нужна критика, которая указывает на мои ошибки. Дело в том, что я психически болен и я не всегда могу объективно оценить результаты своего труда, поэтому мне очень нужна критика, и поскольку я ее буду получать меньше, то и соответственно исправление будет меньше, мне не на что будет ориентироваться, поэтому качество упадет есть одна тема, которой я очень не хотел касаться, но видимо, все-таки пойдется. Меня поезд упускать главы чаще, но тут нужно понимать некоторые вещи: во-первых, на каждую главу я трачу очень много сил я понимаю что нормальный человек любой из вас гораздо лучше бы написал любую мою главу при том за гораздо более короткий промежуток времени но поскольку я не являюсь ментально здоровым человеком то я трачу гораздо больше времени и сил на написание я могу думать над одной фразой час а то и больше написание каждой главы занимает у меня минимум 20 часов я на свой курсач тратил меньше времени чем трачу на одну главу своего фанфика к тому же я нахожусь в такой жизненной ситуации, что чтобы больше времени посвящать своему увлечению, оно должно мне приносить в месяц минимум 1000 долларов. Но я понимаю, что такого со мной уже больше никогда не будет. У меня раньше в моем профиле были указаны кошельки, но я их удалил. Потому что я не считаю, что я вправе просить деньги за тот уровень контента, который я в состоянии предложить. Эти кошельки я указал давным-давно просто так, когда я только начинал писать на фигбуке. Многие из вас могут обвинить меня в лицемерии, но правда в том, что никак не могу доказать искренность своих слов. Если для вас я меркантильный нытик, то пусть так и будет. Я не в состоянии изменить ваше мнение, да мне и по большей части все равно. Нахера я здесь об этом говорю? Нахера вы вообще все это слушаете? Нахера я вообще стою в в сценарий?